Приветствую всех из Финляндии. Сегодня вы меня не увидите в кадре, да, но я хочу рассказать вам про окна. Каким образом у нас делают и что используют, что применяют. Помимо того, что их теперь можно заказать через наш интернет-магазин, но хочу все-таки, скажем так, объяснить и пояснить, что, для чего и как. Я специально нахожусь, у меня здесь есть два объекта и возможность, ну, показать, Рядом вот именно они находятся. Возможность показать, как это выполняется и как у нас применяется. У нас всегда идет коробка, общая ширина 210 миллиметров. Ну, стандартно, в основном. То есть бывает иногда есть в трех номинациях 130, 170, по-моему, и 210. Ну, у нас я один раз только видел 170-ю. Все остальные только лишь 210. И вот как раз-таки здесь вопрос безрамное остекление. Такого не делается. Безранное остекление применяется только лишь на промышленных стройках. Это какие-то офисные центры, там офисные здания и так далее, где будут рама металлическая, на которую будут одеваться уже потом нащельники и так далее. Тут связано еще с тем, что как вы будете делать в каркас, кто этим будет заниматься. Это, тут индустрия. Все продумано. Ну зачем изобретать велосипед? Поэтому... Пожалуйста, спокойно делайте. Там наружная часть, она вся из алюминия. То есть здесь два... Двойной стеклопакет стоит. Рамочка белая, бывают черные рамочки, алюминиевые, пластиковые. Тут это уже другой вопрос. Это параметры, они отдельные, скажем так, определяются. В нашей вариации, скажем так, у нас ставится коробка специально так, чтобы она выступает еще на гипс. Вот здесь, смотрите, видите... Мы прикручиваем кусочек гипса, ну, соответственно, с другой стороны, по всем четырем углам. И здесь брусок, к которому мы прижимаем. Такие большие окна, такие большие вот окна, мы ставим краном. То есть при помощи манипулятора приезжает манипулятор, у него есть присоски и так далее, потому что вес, и в данном случае это первый этаж, но очень часто бывает, что где второй свет. Ну, на втором этаже это вообще, то есть если на первом еще можно, там как-то почирикаться, то на втором этаже во втором свете. Ну, это овчинка выделки вообще не стоит. Никто этим заниматься не будет. Монтируются они. Раньше монтировали на гвозди, в брусок забивали в этот гвозди. Теперь э, все приходит и делаем на шурупах. Шурупы регулировочные. Они тоже есть в магазине. Если кто не знает об этом, посмотрите, есть видео даже о них. Значит, смотрите, за, за счет того, что снаружи вся часть алюминиевая, а внутри деревянная. Ну, тут, соответственно, промерзание, утепление. Ну, понимаете, да, что я пропениваю 210 миллиметров утепления. То есть это, это, ну, как бы классное решение. А пластиковые, сколько там, 70 или 80 миллиметров всего лишь будет расстояние. То есть промерзание. Здесь, ну, по промерза, про промерзанию там или еще чего-то, ну, вообще нет никаких вопросов. Отлив защелкивается под, ну, не защелкивается, он прикручивается, но там паз специальный наружной стороны за раму заходит. То есть вода стекает, и все, ну, как бы по принципу вода спокойно стекает и никуда не затекает. Откосы в нашем случае снаружи ставятся. Есть компании, те, которые ставят, монтируют уже окна на заводе у себя, они ставят их дальше. По-другому. И снутри там небольшенькие откосики. Но поймите, что вот минус, да, скажем, плюсы вот такой вариации. Это звукоизоляция и повышенная теплоизоляция. То есть у этого, у ну, этой рамы будут самые эффективные ну, показатели вот эти. Но минусы то, что невозможно поставить жалюзи вовнутрь. И будет собираться здесь пыль. То есть это нужно будет обслуживать, убирать и так далее. То есть многие... Не хотят этим заморачиваться, ну и как бы нафиг этот пылесборник нужен. Ну, это опять же, это вот традиционно и так далее. То есть ничего более того. Вот это касаемо таких больших окон. И они все-таки, ну, как бы, действительно хороши на звукоизоляцию и теплоизоляцию. От этого никуда не, де... ну, от не уйдешь. Отличные окна в этом плане. Вот. Вверх, пожалуйста, рама. Здесь вот, кстати, есть люди, которые ставят окна в пол. Ну, я не знаю, я уже снимал видео, конечно. Вот это, на мой взгляд, ну, самый оптимальный такой. Конечно, да, я согласен, есть там моменты, где какая-то терраса и так далее. Можно сделать в пол, и это будет намного красивее, эстетически и так далее. Но технически и грамотно сделать и смонтировать то, что я видел, там проблем очень много. Тех, которые, ну, никак их просто не решить. И тут, ну, много всяких нюансов. Мело... Вся же жизнь состоит из разных мелочей. То есть, а на старте заказчик, он никогда не знает, в основном, будут эти мелочи или не будут. То есть, когда окна в полу у вас идет наличник, грубо говоря, по самому полу. То здесь пойдет плинтус. Вроде как законченное решение, и тоже большие окна. Света, ну, предостаточно, вы можете видеть. Вот раз, дверь стеклянная полностью, еще одно окно, еще одно окно, и еще одно окно. Это все в зале находится. А, ну еще и здесь у нас тоже окно. Вот, здесь будет кухня, здесь будет зал. И вот такие большие, наверное, в 90 80-90 процентов все-таки вот такой размер уже делается неоткрывные в основном люди заказывают но есть еще и другие люди которые хотят допустим чтобы жалюзи были между окон и как раз таки вот когда жалюзи между окон находятся между створок я сейчас покажу другие окна то там будет уже летом в жару отражение ну скажем тепло оно находится между створками и не попадать вовнутрь поэтому это эффективнее будет в летний период по поводу вот, охлаждения, скажем, или нагрева помещения. То есть оно не будет так перегреваться и будет тепло отводиться. Вот, пойдемте наверх, сейчас я покажу вам там еще вариацию. Итак, я поднялся наверх и здесь есть главное отличие, скажем так. В чем отличается? Это вот створка, которая состоит из двух частей. Правая часть она открывается, здесь есть три замочка по высоте по всей. А левая часть, здесь только одна ручка по центру, и все. Это есть отличие. Это как бы считается, что форточка, она как ну, для проветривания, либо открыт, либо пожарный выход. С этим связано. Здесь уже конструкция идет, две отдельно стоящие створки. Наружная часть, она алюминиевая, и то есть и вся к дереву то же самое, алюминий отдельный. И створка вся находится, она сделана из алюминия. Но они открывные. вот здесь как раз-таки жалюзи можно встраивать вовнутрь, подвешивать, и будет механизм на этой части, вот что можно поворачивать, поднимать, закрывать и так далее. Но вот та створка, она не герметична, то есть она не делается герметично, и можно увидеть будет вот, вот видите, да, просвет идет вот там, как раз-таки. Это по четырем углам убираются уплотнители. Это специально делает эту функцию, выполняется. эта створка как раз-таки выветривание тепла. То есть туда ветер, ну, как бы сильно не задувает в любом случае. Энергоэффективность у них чуть-чуть ниже, чем у двойного стеклопакета. Но опять же, во всем есть свои преимущества и свои недостатки. Нужно смотреть вот на две стороны медали. То э, вот эта часть, она считается как бы... Для того, чтобы через замочки вот эти вот, да, отдельные. Раз замочек, два замочек и три замочек. И отдельная вот такая ручка. Вот. Это просто открыл, открыл створку, помыл, обратно закрыл. Все, только лишь для этого. И жалюзи внутри находятся. А если сделать плотную герметичную створку, то будет тогда то тепло или влага, которая может теоретически пройти, ну, какая-то часть в процентном соотношении, то это все может конденсироваться с той стороны, с окном. Вот эти окна обязательно, то есть нужно использовать только лишь в комплексе с принудительной вентиляцией. Все, другие варианты не получатся. Если вы задумались о таких окнах, то и вы не планируете делать вентиляцию. Хотя, мне кажется, это просто бессмысленно, стоимость окон такова, но она достаточно высокая, ну, это ну, скажем так, премиум класс, да, и по энергоэффективности и так далее, то я думаю, что тот человек, который захочет задумается, их приобретать, он все-таки осознанно это делает и как раз-таки у него не возникнет вопросов по принудительной вентиляции. Тогда, да, это в комплексе просто идеально, это все работает, ну, в комплексе. Насколько у вас эффективные окна, это тоже будет влиять. Но если вы будете без делать такие окна без принудительной вентиляции, значит, вам нужно будет сделать более узкую створку. Там она примерно делается сантиметров 20, может быть. И она глухая. То есть там не стекла стоят, а просто стоит ну, заглушка там. Разная там под дерево, еще под что-то теплое. Да, тоже от одной ручки, грубо говоря. Открыл, проветрил, снаружи стоит такая решеточка, скажем, и москитная сетка. А смотри просто как, как форточка. Это сделано для того, чтобы не конденсировалась. Наружная створка, потому что она холоднее, она охлаждена. И если, скажем, пользоваться окном такого типа для проветривания, если у вас нет принудительной вентиляции, вам придется открывать окна, то тогда вы получите конденсацию окна. Сейчас на улице плюсовая температура, поэтому, наверное, не покажет. Я прикреплю другие файлы где я вот именно это же даже окно открывал и где как раз таки видно что створка конденсируется она открывается от одной ручки и открываются две створки за счет механизма параллельно друг другу и до фиксатора бабах вот и зафиксировалась. То есть она стоит. То есть если будет ветер или еще что-то, она будет в таком положении. Какие преимущества у этой системы? Так как створка открывается вовнутрь. Хотя видите, вот она уже начинает конденсироваться. Охлажденная, потому что здесь тепло и влажно. А на улице холодно все равно. Ну как бы там плюсовая, но все-таки холодно. И вот она конденсируется. И преимущество, так как она открывается вовнутрь. Это безопасность для маленьких детей. Если у вас ребенок, ну, скажем так, забрался на стул, догадался, как открыть окно, он его откроет. Откроет до фиксатора, и все. Остается вот это только лишь зазор. Дальше, для того, чтобы открыть, открыть дальше, да, это для взрослых, есть такой же фиксатор. Ну, не такой немножко, он, он просто как направляющий, скажем так. То он, кнопочку нужно нажать, и все. И тогда открывается отдельно створки, две. И вот можно также помыть и так далее, обслужить. Также жалюзи между стоят и так далее. То есть видите, вот здесь отверстия для конденсата стоят. Здесь отлив как заходит, вы можете видеть спокойно. Деревянные откосы и вот эта вся рама, вот эта вся, вот это все, это алюминий, и вот это алюминий, и вот отсутствует утеплитель, уплотнитель, точнее, вот здесь, вот такой вот узенький маленький кусочек, и он по всем четырем углам, вот, и для того, чтобы вернуть на место, мне нужно попасть, скажем так, в определенном направлении, вот, и он зафиксировался, и дальше можем закрывать. Вот эти пластмассовые штучки, они специально сделаны, если створка там по каким-то причинам подвисает или еще что-то. Она как бы скользит по вот именно пластиковым направляющим, чтобы не портить деревянное покрытие. То есть перекрашивать их я, честно говоря, не, не знаю, но на самом деле краски хорошие, древесина сухая, все это на производстве делается и красится, блин. Ну, я думаю, что вот деревянные, по крайней мере, лакированные, я видел, те, которые там дома по 40 лет стоят, и их никто не красил. Просто это, ну, как бы в любом случае, ребят, поймите, э, любой дом, он рассчитан на эксплуатацию 50 лет. Имеется в виду, что любой дом, из чего бы вы сегодня его не построили по каким-либо технологиям, он все равно через 50 лет становится неактуальным. Он морально устареет, и... Ваши дети точно в нем жить не захотят. Поэтому вот такие дела. Петельки очень классные. Петли. Так, вот сюда развернемся. Вот. Петли простые, как 3 копейки в автомате. Просто шплинтик выбивается и все. Их можно регулировать также, если какая-то проблема там или еще что-то. То есть можно выворачивать или закручивать наоборот петлю основную, либо на створке можно оттягивать, поджимать, такая регулировка, регулировка хорошая, мне нравится. Вот, это что касаемо такого плана окон. Э -э хочу еще сказать вам следующее, что очень внимательно относитесь к тому, что я встречаю, конечно, но это неправильные варианты, я считаю, просто есть там, ну, якобы противопожарный выход, ну, и такая история. Но почему делается вот по поводу одной вот этой створки, которую можно открывать, ну, скажем, там, в летний период или еще что, ну, просто для проветривания, назовем так. Вот смотрите, насколько, сейчас камера наведется, нифига не наводится, но насколько она по отношению к этой створке узкая, да, то считается так, что ширина... Вот грамотная, это ширина вот этой створки, она не должна превышать половину высоты окна. То есть вы рассчитываете, если у вас окно высотой метр, так, где-то, вот, метр у вас высотой окно, значит, у вас створка может быть максимально 50 сантиметров. Это максимум. Это грамотные расчеты. Если делать ее больше, она становится тяжелая и... Петли не рассчитаны. Ну, имеется в виду, что все равно это вы какие бы петли не были, вопрос времени, когда вы хапнете проблем. То есть подойти сразу правильно, ну, с правильным решением, на мой взгляд, намного эффективней. Поэтому так. Вот, смотрите, пену. То же самое. Я использую пену. Ильбрук. Это отличная пена, которая эластичная. Видите? И вот она не ломается, ее можно закручивать. Мы также ей торгуем. Ну вот ее можно сжать и так далее. И она такая остается. На эластичной. У нее есть там коэффициент эластичности и так далее. Можете посмотреть, если вам это необходимо. Я попробовал и другие пены. В частности, вот здесь есть серенькая такая пена. Не помню какой фирмы. Но. Там что-то было якобы эластичное, и у нее не сильное расширение. Но из своей практики, скажем так, попробовал баллона, хватает вообще капец как мало. Она, у нее плюс обалденный, нет большого расширения вообще. То есть ну, достаточно э, наносишь, и чуть-чуть буквально она увеличится в размере. То есть это когда нужно будет проклейку делать, скажем которая приклеивается на раму, а потом заводится на стенку, да, смыкается пароизоляционный контур. Вот в этом случае, скажем, допенивать вот такой моделью пены было бы лучше, чем, скажем, такой. Но основную я бы выбрал вот, вот эту. То есть у меня просто не было этой, и магазин был далеко мне ехать было. Поэтому я заехал в магазин, купил по-быренькому вот эту и попробовал. Вот сравнил разницу нифига. Есть свои преимущества, но много недостатков. Также я пробовал уже тоже, кроме Эльбруковской, другую пену эластичную. И на самом деле тоже отличие. Все-таки, все-таки, вот не знаю, пока на сегодняшний день для меня вот эта белая пена Эльбруковская лучший вариант из всего, что я видел. Поэтому, ребят, это отличное решение. Вот они... Все окна. Это просто спальни, спальни. Здесь вот также одна створка от много замочков, открывается там, скажем, чтобы помыть, другая, просто как форточка. Здесь уже побольше окно, все, оно тоже выполнено в плане на замочках. Раз, два, три замочка. Было бы пошире окно, было бы еще посередине замочки, внизу и вверху, и, соответственно, петли. Вот на такой размер всегда уже, сколько замечаю, 5 петель идет. Вот на эту высоту. Всегда. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, на YouTube. Подписывайтесь на группу в Телеграме. Подписывайтесь на Инстаграм. Очень интересно. На... В Телеграме там вообще я делаю интересные вещи. Оценивайте видео. Пишите комментарии. Все, всем пока.